Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся с вами в Эмирате Шарджа, на месте, где вскоре, ну, что здесь будет вскоре, нам лучше всего расскажет Анатолий Дардович Юницкий, генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Здравствуйте, Анатолий Дардоевич. Ну, долгожданный, я думаю, видеорепортаж наконец-то, который так долго хотели видеть все наши партнеры, да, в общем-то, и многие сотрудники нашей компании. Расскажите, пожалуйста, о том, как обстоят дела сейчас. Ну, вскоре здесь будет, будет действительно построен инновационный центр Skyway. И это наша земля, 25 гектаров. Уже идет стройка, причем в разных местах. Да, начало было трудное. И э, начало стройки затянулось не потому, что мы не знали, не умели, или не было возможности, или не было денег. Все это есть. Э, и было еще полгода назад. Э, затянулись согласования. Оказалось, что э, все-таки строить и продвигать инвестиционный проект в, в другой стране, с другим менталитетом, это очень сложно. То есть э, все это время заняли всевозможные согласования. Даже то, что мы, например. В Беларуси построили без проблем гостевой домик, так называемый, да, где штаб-квартира, офис, э, стройки. Мы здесь тоже строим деревянный дом, как офис и как штаб э, стройки. В Беларуси мы это построили без проблем. А здесь нам полгода ушло, у нас полгода ушло на то, чтобы согласовать, потому что законодательство Шаржи запрещает строить деревянные здания. Законодательство. И поэтому пришлось получать разрешение даже у высочества ну, шейха Шаржи. Пришлось получать согласование у МЧС и пожарных служб не Шаржи, а уже Эмиратов. То есть это оказалось непросто, но все вроде позади. Да? И поэтому сейчас, то столько там начали раньше, но активная фаза начинается только сейчас. И вот мы, например, стоим... Здесь будет линия, это первая линия, 400 метров, а там будет три пролета, 100, 200 метров, 100 метров. Так? И мы в общем то планировали выйти на площадку в сентябре. Ну, вышли, вышли в феврале. Ну хоть вышли? Да, вышли, но если опять же подрядчики не подведут, не мы строим, здесь подрядчики. То, как я и обещал, даже то, что мы начали позже, фактически на полгода, мы можем в апреле уже показать ее если не подведут подрядчики. А это не мы. Это местная компания, потому что мы не можем с вами э, работать. Мы можем только консультировать и снять авторский надзор. А, ну, главное, чтобы мы свою часть работы сделали э, во время. Нет, так свою часть мы сделали, Мы проект сделали еще до сентября. Это огромная работа. Это, если кому-то заказать э, проектные работы, это вот, целый комплекс. То есть застроить э, 25 гектаров земли, построить там четыре линии, инфраструктуру, станции, вокзалы, депо, будущий университет, да? планировку сделать, сети заложить. То есть эту работу мы сделали еще к сентябрю. И без, здесь не Беларусь, где мы могли начать стройку без разрешения, без согласований. Ну там наказывали, ну так, не сильно, так скажем. А потом, да, ну, все-таки мы же инвестиции привлекли, мы работаем здесь, поэтому потом вели как самострой. Там некоторые говорят, вот, они самостроем занимались. Если бы мы согласовывали, как и здесь, то, наверное, бы до сих пор мы еще бы согласовывали в Беларусь. А так по факту мы вели, мы построили по факту, ну и приняли, понимаете? Но ну, здесь другая страна, здесь так не проходит, да? поэтому вот, мы вот с этими трудностями сталкиваемся впервые и, и нарабатываем опыт как работа в других странах восток дело тонкое да, да <связывая> <связывая> <связывая> а где тонко там вот и порваться если да. неправильно так ну все все нормально все правильно вот и тут и наши стоят и вон там <связывая> ну хозяева технопарка это университет американский университет шаржи который построил за свои деньги ну, шейх, ну, его высочество шажи. И поэтому это, ну, как можно сказать, часть университета на самом деле. И потом у нас здесь тоже будет свой институт СКВ, где мы будем готовить специалистов по проектированию, строительству, эксплуатации и дорог. И вот мы стоим там, где будет одна из промежуточных Вот размечен здесь будет фундамент, будет выкопана яма. Только хотел спросить, почему мы стоим именно здесь, потому что место не сказать, что вы самые красивые. Да, не, ну, вот, очень красиво, когда мы пландировку сделаем, посадим э, здесь, можно сказать, сады, здесь будет все по-другому. Это не будет этого бурьяна, не будет а, яма. И вспомните, как я ходил э, в Малиной Горьке по танковому полигону, там бурьян, ямы, э, пропитано все порохом. В августе соляркой. 15 -го года, да, помню. Да, ну, три года, да, с, с, с небольшим... И э, я же говорю, что здесь будет построено, и оно же построено. Вот я говорю, здесь будет построено то, что я говорю, и оно будет построено. Да? И будет построено вовремя. Хотя мы и позже начали. Э, здесь будет вот эта линия 400 метров. Там придут еще три линии длиной по 2,5 километра. Э, мы покажем все типы э, дороги и подвижного состава, И поэтому для этой линии, э, с нашей стороны не было задержек, мы э, спроектировали... Уже изготовили. Это уникальную машину, она принципиальная нова, Юникар Т, тропическое исполнение. Он же готов, он уже прошел испытание в термокамере. Неделю испытывался при температуре плюс 60. Прошел успешное испытание, Сейчас его уже скоро повезут на тестовые испытания в Бекотехнопарке в Мариной Горке. И после обкатки тестовых испытаний мы можем уже потом через. Ну, где-то в апреле поставить сюда и уже начинать здесь, если будет дорога готова, ну, это опять же, это подрядчик, они а мы э, ответственны за эту работу, то мы уже можем действительно в конце апреля приходить, э, уже первых пассажиров. И мы подойдем, там уже я покажу рельсы, мы откатали их э, в Австрии, в Вене, и они были готовы еще в октябре месяце прибыли сюда на стронку. Ждали. Может, давайте на месте и посмотрим? Да. Ну, я вот сюда, там будет станция Ангенопора. Давайте пройдем тоже посмотрим. Да. Там уже, да, я выкопали Параллельно дороге будут То есть, параллельно дороге да. вот здесь да, будет это. идти первая линия? Да. Это да, первая стадия проекта. Это значит полностью готовый комплекс, две анкернополисы, обмеченные со станциями по концам. Тут какая особенность, здесь насыпной песок. И законодательство, опять же, Шаржи запрещает строить на насыпном песке здание сооружения. Надо отрывать его до материкового грунта, потом там уже вот, материковый грунт. На него более плотный, как я понимаю. Более прочный, более плотный, да. И все равно потом его еще поливают водой, чтобы плотнить водой. Да. Потому что он все надо не подмарить. Вот здесь, вот станция Анамаганки на пора, она пойдет вот в линию туда. И на нее тоже будет нагрузка где-то, а еще нагрузка будет 300. Гражданская нагрузка. Ну, я думаю, что строить в Белоруссии в, в глине было не намного проще, чем на песке. Ну, я думаю, сложнее, потому что здесь вот, видите, как зима. Я так замерз. Помните, как мы снимали, когда это сосульки висели на носу. Да, мы снимаем морозным февральским днем. Поэтому, естественно, здесь проще строить. Да? Но правда есть другая, там кратность летом жарковато. Но здесь обычно рабочие кадры это Индия, из Индии, там, Пакистана, там, других стран, где ну, жаркий климат. И поэтому они более менее привычны к жаре. Это нам. Судя по прорабу и белорусы тоже. Несколько месяцев назад э, прибыли рейсы. То есть мы свою работу сделали вовремя? Да, причем это уже было готово еще даже в октябре. И вот можно посмотреть на эти рельсы. Они более прочные, чем у нас в Беларуси, из то более толстой страны. И они способны идти больше на русскую, чем те, да? И на фундаменте, где нет подготовка под фундамент, потому что фундамент вот здесь будет, и там тоже, видите, арматура возводит. Гостевого дома, где большинство квартиры, наш офис, это уникальный деревянный дом, эко-дом, где внутри будет сад, будет сад, пустыня, где кругом песок, Кстати, как Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект и с каждым месяцем в вашей жизни будет наступать новая, более высокая стадия развития. Строй SkyWay! Спасай планету!